Здравствуйте! Меня зовут Вадим, это канал KsiWabDesigns, это рубрика ⁇ Помощь по ютубу И сейчас я вам расскажу, как сделать, чтобы видео повторялось. Мы заходим на наше любое видео. Ну вот, например, я не знаю, вот, я не знаю сам, что-то забыл. Теперь мы нажимаем правой кнопкой мыши нажимаем повтор вот и все спасибо за внимание всем пока